Добрый день, с вами проект портал для инвалидов Ёлочки. Я решил его назвать Ёлочки, почему? Потому что спрашивал как назвать, никто не отозвался пока что. Вот здесь у нас рабочая группа проекта портала и я хочу про задание немножко рассказать. Вот первое задание тоже оно довольно таки простое. Посмотреть любое видео на канале, которое может подойти для проекта портала. Какое то может быть видео, так как портал обучающий, может быть по корейскому, но ну, это, так сказать, специфически. Вот здесь социальная реабилитация, поиск, ну кому интересно, может смотреть про корейский, может быть потом кто-нибудь будет снимать про тот язык, который может он будет учить. Я думаю, это тоже перспективно. Для дистанционного обучения для инвалидов, если у кого есть способность к языкам, знание того же английского не помешает. Сейчас вообще очень легко это все делается. Это не сейчас не 80-е годы, когда надо было все по учебникам. Очень долго. Сейчас можно на ютубе посмотреть, и можно зайти на сайт какой-нибудь, и можно найти даже друга по переписке, можно даже с инвалидом переписываться с любым а, найти, да, где-то в интернете через соцсети на Фейсбуке, на например, можно найти. Кто-нибудь а, хочет русский изучать, да, из инвалидов тоже. Там есть инвалиды и в разных странах, которые говорят на английском. Ну, кто-то, может, китайский будет изучать, но все равно это дело такое перспективный. Перевод. Очень много возможностей Перевод, общения, да, и всегда пригодится, мало ли кому-то нужно будет. Если кто-то чувствует способность такую, может изучать, начинать лучше, конечно, пораньше. У кого есть силы, возможности вообще желание Вот, а так, конечно, у нас будут видео не только по языкам, а у нас будут, конечно, поиск работы. Это такое простое видео, например, про сайт Работа.ру. Ну, можно и другие сайты посмотреть. Потом можно снять. На каких сайтах? На каждом сайте есть здесь свои плюсы, есть свои минусы. Поэтому. Так, еще э, <coughs> поэтому буду снимать по ходу дела, как сам я буду заходить искать. У меня вот сейчас ищу постоянную работу. Вот то, что я описал здесь. Этой работы у меня уже нет. Сейчас я ищу постоянную работу. Вот, надеюсь, что я ее найду. И а, также все, что касается, естественно, темы инвалидности, например, инвалидные коляски, вот здесь видео, а, это а, «Как сделать мотопривод». Это у нас в Питере есть такая фирма, да, довольно-таки давно работает. И еще, в общем, вы можете посмотреть это видео, кому это интересно, а можете посмотреть, вот, допустим, из плейлистов, для инвалидов здесь, если можно так сказать, SEO-продвижение, кому-то а, может быть интересно, как составить аудио-видеорезюме, но это не эталон, так сказать. Это не, я не скажу, что это хорошее аудио-видеорезюме. Также, а, также, также можно сделать а, мотиватор, посмотреть, как делать мотиватор. В общем, все, что вас интересует по, по компьютерной теме. А, по модерации, может быть. Что-нибудь еще. Как записать голосовые файлы ВКонтакта. В общем, все, э, все, что вам только самим интересно. да, Кто у нас сейчас 10 человек первый месяц работает. Вот первое задание такое. Посмотреть любое видео. Там ПК для чайников. То есть, любое, я имею в виду, которое для портала подходит. Не, не, не совсем любое. да, а как, Можно посмотреть эфир радио-видео-код, но... В принципе, оно будет на портале, но старые видео там уже, конечно, не будут. Это будет новое. Вот короткие обучающие видео, допустим, есть, где как сделать сайт на Wix, создание сайтов на Wix. Также самые простые тут ПК для чайников, юзабилити, но это на примере Wix тоже я сейчас не очень-то занимаюсь этим. Вот это у нас первое открытие школы. Ну, в принципе, это можно это можно и не смотреть. Вот хороший, как снимать видео с экрана компьютера. Тоже пригодится для тех, кто будет снимать видео с экрана компьютера. Потом, чуть попозже, я буду снимать по фотошопу. Сейчас у нас обучение идет там, где я реабилитируюсь по фотошопу. Я буду тоже потихонечку осваивать и тоже буду снимать учебные видео по фотошопу. Потом, что у нас еще тут можно посмотреть. Да, в принципе, в принципе, можно посмотреть и э, не мое видео, а вот уроки здесь. Э, уроки здесь школы SEO. Кому эта тема интересна, может посмотреть. Как делать трансляции? Но ну, пока что они у меня не очень получаются. Поэтому пока можете и не смотреть, как делать трансляции. Тут у нас корейский. Опять-таки опять уроки корейского, как печатать по-корейски. Про проект можно посмотреть. А, ну, про проект оно длинное. Выбирайте видео не очень длинные. Так, примерно минут. Так, у нас час, да, час работы, допустим, идет. Поэтому выбирайте видео не очень длинные. Так, на 20, на 25 минут, если вы такие найдете. Тут у меня. Для портала, которые могут подойти для портала. То есть есть видео, допустим, вот по русскому языку, я пытаюсь снимать, это русский язык для иностранцев, это тоже будет на портале. Потому что портал планируется у меня, так сказать, международный, поэтому здесь прямая трансляция у меня, да, не очень получается. Кому что интересно, вот как, на, например, программа Видео Зайд, тоже не мое видео, это снимал человек Дмитрий Кузнецов, а он снимал про то, как все это делать, с помощью чего делать прямые трансляции, с помощью как скачать программу, тоже это очень интересно, как снимать видео с экрана компьютера, ну и копировать, вставить это совсем для новичков. Кому-то может и такое пригодиться, кто зайдет на портал, мало ли. В общем, смотрите, выбирайте сами из плейлистов. Вот по программам здесь Динар э, Таухитов снимал. Э, установка тоже для инвалидов очень важна. Озвучивание. Там можно книги э, озвучивает программа. В общем, смотрите. Смотрите любое видео, которое может подойти для портала по вашему а, по вашему мнению. Так, где еще это может быть? Вот это может каждый здесь, может быть что-нибудь. Создание сообщества ВКонтакте, например, как создать сообщество. Что еще? Ну, здесь у меня, они видите, как бы в беспорядке, в таком небольшом. Все уже здесь. этот. Потом для нашего портала я буду делать новый канал. Новый канал на YouTube. Поэтому, в принципе, в принципе, вот такое, такое простое задание, такое простое задание, это посмотреть видео, которое подходит для портала, и оценить его по опросу. Тут есть опрос, тут есть опрос, где он опрос, вот в этом он Здесь я так говорил, да, так можно сказать, что... Таким голосом, потому что я читал, я не знал, кто будет смотреть, какие у нас разные инвалиды, поэтому я, сня... я снял видео письмо, мало ли что. Кто плохо видит или плохо слышит, тут для, для всех. Вот. И, и пожалуйста, еще вот этот вот опрос. По ссылке здесь, в принципе, ничего сложного нет. Если вы посмотрите видео, это у вас займет 20-25 минут, ну, может, полчаса займет. А Какое э, видео... Выпуск, да, вот здесь, почему это я переделал. Для корейского это у меня было, но корейский не обязательно. Смотреть, какое вам а, какое вам больше нужно самим. Вот, и тут такой опрос, тоже вопросы все понятные. Легко ли вы смотрели или непонятно. Ну, тут про нелингвиста, может быть... Вы смотрели, может вам все понятно и легко, но может быть и сложно. Сосредоточиться по каким-то причинам это тоже важно, потому что у нас на портале планируются обучающие видео. Короткие обучающие видео, собственно, с них и идет у нас, и планируется у нас вести так, как будто и не инвалиды, да, и планируется подработка на этой, на этой основе. На этой основе, потому что портал обучающий. И нам нужно выяснить, смотреть, будут ли смотреть инвалиды, я не говорю, что мои видео, вообще подобные видео. Будут ли смотреть инвалиды, будут ли смотреть не инвалиды, Полезное это видео, не полезные, и э, вот в этой э, выяснить вот эту тему, да, и сами вы будете заходить на этот портал, снимать или смотреть такие похожие видео, э, допустим. Кто там будет смотреть за деньги, если будет обучающий курс у меня потом, через некоторое время, может через год или через два, когда я наконец-таки более-менее с корейским уже освоюсь, я буду снимать такой курс от начала, как бы, ну, начальный уровень, допустим, от алфавита и до чтения, до перевода, то есть, может быть, даже до сдачи экзамена. До сдачи экзамена. Если сам его сдам, конечно, я буду снимать. Вот. Вот такой вот опрос. На эти опросы можно ответить, подобрать. Здесь несколько вариантов. Может быть, видео не подходит для портала. Или еще что-то. Не стесняйтесь. если Пишите, как есть. Я не говорю вам, что вы должны все только положительно ставить. Что нравится, нравится. Что не нравится, то не нравится. Вот оценка. Другое. Пишите ваши комментарии. Оценку ставьте любую, какую хотите. вот И а, также са сами тоже подумайте, так как портал этот, собственно, он для вас, ну может быть, надеюсь, что мы с вами доживем хотя бы до его открытия этого портала. Но он также и для всех, всех остальных людей, которые да в процессе сейчас инвалиды и молодые есть. И появляются тоже ребята, поэтому и становятся инвалидами нечаянно, да, ввиду, ввиду каких-то травм или каких-то заболеваний. И всем ему может пригодиться, да, может кто-то жил себе и жил, и даже компьютером-то не очень умел пользоваться, а потом стал инвалидом, и у него возникла такая потребность зарабатывать, зарабатывать в сети. Да? и что-то изучать в сети тогда ему будет тоже полезен портал вот и тут несколько вопросов например кому что интересно и поэтому у нас про, коляс... про коляски естественно про мобильность да такие мож... возможно тоже будем снимать кто-то может будет снимать кто хорошо эту тему знает тот бы нам поможет в этом снять. Также творческие видео очень много. Ребята делают творческих видео. И комментарии тоже можете написать. Но этот опрос занимает, я не знаю, сколько, может, даже меньше пяти минут. Вот таким образом. Ну, если у вас еще останется время, да, час еще не пройдет, что вы можете делать? Этот канал, как таковой, его можно поделиться поделиться, да, где-нибудь в, соц... в соцсетях. Но не с той точки зрения, чтобы на него особо подписывались, потому что, я не знаю, я, честно говоря, не думаю, что на него надо особо подписываться. А вот группа, группа, которая наша группа портала, которая группа портала, вот, вы можете поделиться. и Потому что что нам нужно? Нам нужны спонсоры, в первую очередь информационные, также и, конечно... Меценаты, да, информационные спонсоры, э, волонтеры, помощники, вообще все-все-все-все кто угодно нам нужны, потому что без них мы далеко не уедем. Поэтому вот, и конечно без вашей активности мы тоже далеко не уедем, потому что если нас будет тут пятнадцать человек, ну спонсоры что интересно, конечно ему интересно, чтобы про него знали, что он спонсирует что-то, да, и, естественно, чем он а, занимается, спонсор. Вот здесь у меня я поставил а, ссылку на сайт, это питерская фирма. Я только сегодня узнал, мне а, Валентин а, прислал, Валентин, по-моему, это мы с ним переписывались. Он а, на коляске, да, сейчас думает, как модернизировать. И он мне прислал ссылку также на сайт и я поставил поставил эту ссылку, мало ли кому-то пригодится. Это я буду вести социальную реабилитацию инвалидов, как инвалиду а, прожить на эту пенсию. Да, ну у нас-то чуть-чуть по полегче, и мне чуть-чуть полегче, ввиду заболевания -то, такого, что я могу передвигаться. И а, поэтому, как еще самому сделать какие-то домашние домашние дела, может быть, Сложно бывает, да, и готовить бывает, и стирать надо, и все надо. Вот это про все я буду рассказывать. Социальная реабилитация инвалидов, буду вести эту группу. Вот, это здесь я зашел в музыкальный магазин. Здесь мне сказали, что по моим ссылкам, если будут у них заказчики, будут покупать, да, то будут какие-то идти деньги. Но для этого, конечно, нужно, чтобы знал, Знали люди, да, из, из Петербурга, из центра Петербурга, может быть, может быть, кто-то приезжает, там гитары для начинающих, ну, там, в принципе, много есть музыкальных инструментов, и также вот с нами, с нами это еще с нашего первого проекта, так я и поставил эту ссылку, хотя мы уже давным-давно не общаемся, но до сих пор я... До сих пор я оставлю эту ссылку. Почему? Потому что мне лично сам человек очень понравился своей теплотой отзывчивостью. Вот. А как бы здесь у нас не, нет с этого всего, с этого всего, да, пока что дохода у нас никакого. И почему надо... Вы, допустим, вот вы вступили в группу, да, вы инвалид и среди ваших знакомых тоже есть инвалиды, конечно. Если они вступят в группу и будут нам помогать, тоже хотя бы хотя бы вступит и будут смотреть, да, если у нас здесь будет не 15 человек, а 150 тысяч, кому-то, может быть, спонсору будет и интересно. Наши проекты тоже. Ну, как, когда у нас появится сайт, будет, будет еще интересней, да. И нам еще надо найти а, программистов, которые могут сделать сайт, Сайт разработчиков тоже инвалидов. Вот, и здесь стоит кнопка пожертвовать, здесь стоит номер моего Яндекс кошелька. Ну, в принципе, я могу поставить любой номер, могу э, поставить вот модератор Николай Староверов, могу поставить его номер, и, то есть все пожертвования это пойдут ему. Вот, и также у меня есть группы, в которые вы тоже можете участвовать, можете вести, я уже рассказывал, несколько групп э, по разным тоже тематикам для инвалидов, кто-то может свою захочет создать это не так-то сложно создать ее и вести собственно говоря и мы ссылки на нее тоже будем ставить вот в инвалиды ищут заказчиков у меня даже есть специально здесь кто что делает да инвалиды ищут подписчиков да здесь мы а здесь мы эта группа сейчас рекламируется вот у нас человек, сотрудник тоже с прошлого проекта, нам помогает безвозмездно, то есть даром. Но если у нас будет какая-то возможность, у меня лично, я лично буду оплачивать этому человеку тоже работу, потому что это тоже работа, да. Вот смотрит, то есть человек ставит нашу группу, люди смотрят, может подписываются, то есть это все, то есть это все важно очень. Вот, также тут и есть барахолка для незрячих слабовидящих. Вот, также есть здесь группа, группа Ивана из Пскова, да? Ну, это вы уже слышали. Вот его изделия тоже здесь. Потому что творчество у нас тоже будет, как что сделать. Также про работу вот у нас Александр Раченко. Это вы, может быть, видели. Книга, он поэт выпустил книгу. В издательстве «Скифия» «Синий зонд». И э, он ищет работу сейчас, сторожем, сутки через строй Это в Санкт-Петербурге. Вот почему нам нужно много народу. Да, это я э, говорю про первое задание, что если у вас останется время, вы немножко э, поделитесь, собственно, собственно сам, самой нашей группой портала. Вот, Никола... э, Николай, это сегодня он... Модератор, он, в принципе, может сразу писать в нашу группу. А почему-то так не получается, интересно, может быть. Сейчас посмотрим. Правление сообществом. Участники. Здесь стоит модератор. Модератор, в принципе, то может сам писать. Вот, и еще такая у меня большая просьба. Вы, кто будете, наверное, 2 числа, если делать первое задание, вы напишите, какое видео вы смотрели. Напишите, хотите на Ютубе, то есть э, опрос, да, там в самом опросе не стоит какое именно видео, название его. Вы просто напишите, можете ссылку дать, там же прямо в комментариях, можете написать, вот я смотрел такое-то, такое-то видео, да, чтобы я знал по, по, по нему, да, кто, кто, отв... кто, про какое видео. А так я не пойму, какое подходит или не подходит, если я не буду знать. То есть, лучше так, ссылку на видео, да, и а, опрос уже. Еще дело в том, что я не знаю, как смотреть эти результаты опросов. Я сам его проходил, этот опрос. ну там, по ходу дела, я разберусь. Вот, и поделиться, собственно, да. Поделиться, собственно, пригласить, может быть, в группу, да. Нам ну, нужны... А, сейчас вот у нас 10 человек, да, напишите, кто вообще. Я не знаю, 10 или не 10. Я вот... Писал всем, да, кто может, пожалуйста, да, вот кто сейчас сам себя видит, кто сейчас э, собирается работать, кто-то просто поддерживает, кто-то что, да, пишите, потому что я не знаю, у меня 10 человек, э, то есть идет, месяц пройдет, да, у меня оплата идет 10, именно... Как я уже говорил, 100 рублей в час, да, и 1000 рублей у меня лимит как бы на 10 человек. А то, может быть, вас тут уже и больше. И кто-то, может быть, вообще не в курсе, что, что делать и зачем. То есть я еще раз хочу повторить, что это не как бы... Вы можете, конечно, просто подработать, никто вас не заставляет в этом э, участвовать, да, но я именно приглашаю тех, кому это не безразлично, сама идея портала вообще, а не просто так, как подработка, хотя, конечно, это тоже важно. Кто сам хочет, чтобы такой портал был, э, вот тот, пожалуйста, напишите, что он, э, да, какое видео смотрел, э, поделился он где, и э, своих э, тоже друзей, которую тоже он доверяет. И тоже, может быть, они поддержат нашу идею. Потому что чем больше народу будет, тем лучше. Ну, а с информационным спонсором это уже попозже. Вот. Это такое вот первое задание. А второе, в принципе, второе, я думаю, надо будет именно как-то решить именно с поиском спонсоров. С поиском спонсоров, с продвижением группы уже как-то думать. Я даже думаю, может, я буду рекламу давать. Это как вот здесь вот, видите, реклама вот такая. Может быть, я буду давать рекламу. Но сейчас, собственно, пока у нас даже не найден человек, который даже сайт может сделать. Хотя бы даже начать делать сайт. Особо нам рекламировать... Даже и обучающих видео у нас не так-то много. Может быть, не сейчас, может быть, осенью я буду давать рекламу. Вот. И это тоже будет все хорошо. Вот, всем спасибо, всем удачи. Пожалуйста, если кто сделает, да. Ну, кто не сможет второго начать. Там, в принципе, я думаю, 10 часов на месяц у нас плавно распределенные. Тот и успеет. Кому-то может сложно час. Может быть и по полчаса, по 40 минут. Ну так, смотрите, можно как бы 20 дней по полчаса. Здесь график совершенно свободный. Но первое задание, в принципе, в принципе вот такое, простое. Выбрать понравившееся видео с канала, да, там по обучению. Для самого же себя полезный или просто интересный выпуск посмотреть. Например, радио видео какой-нибудь. Небольшой, да, написать, что он смотрел, пройти опрос и группа портала, группы портала именно поделиться. Ссылкой я там буду снимать тоже сегодня видео и поделиться этим видео тоже может быть. Всем спасибо, всем удачи. С вами был проект портала для инвалидов. Елочки. Кстати, почему елочки? Ну, потому что елочки, я не знаю. Как же его назвать, еще не ежики же. <кười> <кười> вот, до новых встреч.